Так что вот вопрос о Газели Как с каким мотором брать Газель 402, 405, 406 47, 8, 9, 50 он стоит от недвижимости А если опять снова тащить Аккумулятор, это третий раз Это же вообще будет капец, я не знаю Вот так вот Съездим на рейс Если у кого была Газель Он больше не хочет у меня не было газели, и я больше не хочу газели. Ну, блин. Всем привет! Сегодня скажу вам о своих впечатлениях о газели и о коммерческом транспорте в целом. Если вы знаете, каким итогом взять газель и ищете ответ на этот вопрос, то, возможно, это видео будет вам интересно. Ну, все началось с того, что примерно три месяца назад я захотел себе «Газель», чтобы мне работать и доставлять грузы. Сам искал информацию о том, с каким мотором взять, что там по расходникам, какие вообще есть нюансы. И тут волей случая получилось так, что появилась возможность, чтобы меня устроили на коммерческий транспорт. Что я попробовал, уже определился с выбором. Потому что опыта владения как бы, газеля у меня не было, а было только желание. Ну так и произошло мое тесное знакомство с этим видом транспорта. И поработав два месяца, уже сложилось некое впечатление об этих машинах. Ну свое обратное впечатление, скажу я вам поехал как на заказ я на бортовой газели так очередное включение а, накрылась газель одним местом то есть опять опять 25 что делать не знаю блин еще сделано все с левой стороны так нейтралка заводим что делать Не ясно вроде же как все посмотрел то есть ну из проблем которых могли бы быть то есть вот тут смастерена такая небольшая тема как вот проводок вот этот вот то есть он ведет туда то вот есть вот и идет благодаря проводку который идет вот сюда в черную фишку то есть убираем, все газ пропал то есть что-то блин в этой балде все время отваливается но когда проводок соединяешь напрямую то, то все нормально надо было прям так и ехать не зря не заправку Блин, заправили. Вроде все нормально. Все равно показывает хер. Небольшие очки дорожки. Ну и не заводится. То есть, ничего не делаешь. Ничего не Раньше это помогало, что в принципе мог ну вот, потыркать этот проводок. Точнее, когда проводка изначально не было. То есть надо было его самому было сделать. Ну, на колхозе тут вот из проводков а -а -а. тут он оторвал один проводок, ну и нормально получилось. То есть приколхозил сразу на плюс и все работало, но постепенно что-то стало сходить не так. И блин. Ну косиль, короче, это такая транспорт. Постоянно блин, на поломке. Чтобы не было поломки, я такого дня уже не помню. На газели постоянно вот эта вот тема с газом это вопрос в газе то есть если у вас газовое оборудование то блин ну ну, ёп, ну оно уж прям я не знаю но ну, повидало виды и надо бы конечно обслуживать ну и проводочку сделать желательно она заводится в принципе я от заправки то есть доехал то есть получилось доехать от заправки ну до сюда и как бы здесь знаешь чтобы там заправочку напихал потому что ремонт запрещен на заправке газовый не знаю почему такой газель я понтовый приехал вроде должно быть вообще все четко куда смотреть больше непонятно это 406 карбюратор а, дровище редкостное что такой двигатель взять я не знаю это надо вообще понимать очень хорошо понимать иначе будете прям в засаде потому что греется вот тут вот, есть бутылка, которая ставится вот сюда. Если видите, Газель такие вот, капота. Знаете, скорее всего, у них 46 либо, блин, любой другое дерьмище Газельевское, которое просто, не знаю, гниет как вот блин. Стоит, гниет. Все обоссано внизу. Но, кстати, сверху ничего не заводится. Что делать, вот не знаю. Как же я, блин, просто ненавижу эти карбюраторы. Чтобы, блин, завести, надо постоянно газ. Вот схватила и все отпустила. Давай, с газком прям. Чего вообще не так? Непонятно. Вот это такой нюанс. Старая Газель от Газель 2000 вроде года. Ну, естественно, как бы хорошего качества ну ждать не приходится. Но, что имеем, то имеем. Еще руль придумали. блин, руль. Замок придумали с левой стороны. А ну все, скоро, короче, акум сядет. Пока что жду эвакуацию. Ну как эвакуация? Так, приехать снова на газельке. Будем смотреть, разбираться. То есть, Сейчас надо ехать на заказ. Заказчик договаривались на 12 часов. То есть. Я не знаю, видно было, то, что время уже, блин, 12-15. Ну, я позвонил, то есть, в принципе, вроде как подождут. Но не точно. То есть там еще какие-то железки 6-метровые. Как их вести вообще? Кузов-то 4 метра. Там, может быть, видно будет то, <свы> что 4 метра. <свы> Блин, ничего не помогает. Газ есть. Топляк приходит. На свечах все нормально. Все провода целые. что еще может быть? Ну, единственное, то есть я грешу вот на саму газовую балуру, ну, оборудование заика. То, что что-то, скорее всего, с ним не так, но в то же время, ну, сказали то, что, типа, надо по нему. Железка какой-нибудь, что там сам клапан отошел, но я стукал, что-то ничего. Там если сильнее стукнешь, там, блин, провалится нахрен, он в пол, двигатель упадет. Знаю. Так что пока что приходится ждать. Ну давай заведись. Нифига. Так что вот такие вот будни у газелистов. Это блин прийти, газель, молиться, чтобы она завелась, это ласточка прямо вот умолять ее проверить все жидкости, то есть, ну, приходя в седан, там, ну, кто проверяет там все жидкости там, ну, ну конечно, если у вас там не старый коллег, а так, ну, здесь, надо пришел, проверил масло, проверил антифриз, ну, в данном случае тут то ли вода, то ли разбавленный антифриз, ну, неважно, потом там разные махинации, то есть, и проводка, типа, газ есть, газа нет, газ есть, выяснили. Значит, все, заходим, заводимся. Но не тут-то было, чтобы завестись, надо полобзать. Раза 3-4 не залобзает. То есть потом окажется, что аккумулятор сел. Придется идти в другую машину, переставлять аккумуляторы с той машины, либо нести их на зарядку. То есть надо приезжать на стоянку за час, чтобы там аккумулятор позарядился, либо прикурить в другой машине. Е-мое, столько мороки, просто вот чтобы доехать, вот, ну, на заказик пятихатку заработать ну в 6 соток а так что сижу пришел заранее сегодня работку был заказ 12 из дома вышел в 10 то есть 1030 я был на базе завел в принципе нормально то есть почти в 11 я был вот здесь на заправке еще позвонил заказчику типа да да там все короче нормально успеваю то есть ну давайте пораньше ну вот, то есть, ну, пораньше Сказал, типа, да не вопрос, как бы я сам в Сормово То есть, ну, приеду быстро И я такого вообще Подстава не ожидал, то есть, приехал на заправку Залил до полного, ну, заправка Газом там до полного бака Оказалось то, что, ну, там вообще был полный бак Потому что мне заправлены на сотки А там, ну, четыре сотки То есть, там, огромный баллон Вот, а Что-то вот после заправки Пошло не так Я вот просто не люблю, эти машину глушить ничего Потому что заглушил Все, у тебя есть 90% Что ты вот, ну все то есть Встал, просто тупо встал И Что делать? Непонятно И это вопрос о том Какой мотор на газель брать То есть Если у вас есть 100, 200, 300, 400, 500 Естественно, как бы вы не купите Новую машину, но Забудьте газель это это ужас просто вообще. кто работал на газели те поймут то что ну если у кого была газель он больше не хочет у меня не было газели и я больше не хочу то есть, ну блин это же просто вот ну давай Газель – это такой транспорт, который очень специфичен. То есть, ну, если вы в них не разбираетесь, не можете, как я, вот, ну, буквально что-то вот понять, здесь разобрать мотор, там, карбуратор, залезть, там все открыть, снять, то вы не приживете Газелью. Кстати, случай был, раз уж мы тут остановились. Не на этой Газели, а на другой, то есть там был другой водитель. Там не звонили в этот день, но я что-то в другом месте, что-то было, что-то занят был. В общем, в итоге не поехал. И поехал другой водитель. Там где-то в область, на другой «Газели». Ну, там, в принципе, новее. Там, ну, с виду год десятый, но я на не, не садился. То есть я права, там, на свой права. Ну, здесь регистрации, то есть не видел. Ничего не знаю. Так, вот. То есть там. И поехал другой водитель. То есть он поехал в область. И в области надо было... Там отвезти груз и забрать груз. Ну, по итогу что он груз-то отвез, обратно поехал и все. Не доехал. Раздатка завалилась. В поле ночевал. Мужик. Если вам нравится, короче, ну активный образ жизни, там переночевать в поле, там ничего страшного. Но благо лето. То есть вопросов нет. То есть летом переночевать, ну, что такого-то? Ну, правда, там еще надо было в ширине, там детям объяснять там, типа, где ты был. Они, ну, не могут не поверить. Но если там они знают то, что вы газелист, это нормально, что, что вы встали. В поле у вас там все развалилось нафиг, двигатель выпрыгнуло через выхлотную трубу. То есть, ну, они понимают, то есть, типа, да, он, да, он, да он просто. Он на газели ездит, личного года. Что там с него хотеть? То есть, ну, он может остаться, то есть, спокойно. Так что вот вопрос о газели. Как с каким мотором брать газель? 402, 405, 406, 40 седьмым, восьмым, девятым, пятидесятым. В ответ один. Если вы Точнее, как бы, если вы такой вопрос задаете, то скорее всего у вас не было газели. И второе, значит, вы с ними не сталкивались, и, значит, вы ну, не работали на сервисных центрах, вы не имеете никакого представления, там, скорее всего, о устройстве двигателя и прочего, потому что, иначе вы бы знали, каким мотором брать. Но от себя могу сказать, что если вы не автомеханик, если вы не сталкивались с газелями, если вы, не знаю, не получили эту «Газель» бесплатную, естественно, никаким мотором не надо брать. Потому что это, ну, это геморрой. Они ломаются только так. Их надо прям чинить каждый день. Чинить, чинить, чинить. Ну, вот Nexo там дизельный, вроде ничего ходит. Подчеркиваю, новые. Новые. Если вы взяли сновья, EGR заглушили, прошивочку накатили, все сделали по красоте, будет ходить. Ну, там какие-то проценты есть, там то, что, ну, х -х холамины. Но в основном, в принципе, дизеля ходят тем более если без перегрузов там просто чисто вот ну по городу там продуктики отвезти не знаю дерево диван то есть для таких целей ну дизель нормально если будете перегружать то ну возможно ресурс сократится опять же как бы я не знаю точно но если мотор будет постоянно под нагрузкой работать большой но отлично а так если в плане бывушек то есть берите тот мотор с которым хотите возиться. Возиться вы с ним по-любому будете. То есть Лучше, конечно, в идеале взять. Не знаю, как сейчас там у нас в законах, но вроде бы как. Ставят Toyota моторы. Ну, от а Toyota, там возьмите моторчик себе. У Z, JZ, что угодно и будет вам счастье. Вот такие пиаги. Там засорился клапан газового оборудования, стружкой, и поэтому не переключалось бензин на газ. Поэтому такая проблема была. Если с прямыми руками и, что немаловажно, с сознанием о строении автомобиля, то часа за три вы сможете как бы починить это. Иначе придется вам ехать в сервис. Можно ли работать в этой сфере? Что можно заработать? Ну, безусловно, можно. Но при наличии заказов. Если будете сами на себя работать, то задумайтесь, где будете брать заказы. Ладно, есть IT. Там можно, ну, что-то на межгород найти, при наличии ИП, расчетного счета, там прочих там нюансов работы с сервисом. А если как-то вот пытаться в лоб подходить, то непонятно, где будет заказы искать. Так, газель ломалась почти каждый день. Не было. Почти таких дней, когда газель доезжала с утра и до вечера без поломок. Бывало такое, что люди просто помогали толкать газель. То есть прям вручную толкали ее до более спокойного места, где вообще можно оставить ее, чтобы чиниться. Бывало такое, что на трассу таскали. Бывало такое даже, что предоставляли парковочное место на ночь. Ну вот такие вот будни. То есть вот аккумулятор тащу туда. Вон туда разрядился уже не первый раз Фух, не первый раз за сейчас не получается зарядить его но блин ничего первый раз подождал 20 минут час 30 стал затащить и будет три попытки как всегда блин хотя у нее на полном кулятке Три попытки Блин. Ой, как же хреново он стоит от недвижимости видно а ничего не видно сейчас подойду недвижимость конечно встала прям от души А если опять снова тащить аккумулятор, это третий раз, это же вообще будет капец, я не знаю, сколько можно. Причем сел на ходу, сел, сел, ехал, нормально вроде, сел, сел, прям на повороте, чуть-чуть не доехал. Вот такая вот машинка стоит. Здесь. А здесь кнопки. То есть называются. Не видно, а потом я покажу. Газ. Ходит в газ. Верачи там валяют. Да, малышка. бензи завелась на газу приказала жить долго и счастливо блин надеюсь все будет хорошо давай первую и поехали так что в общем вот газель Завелась, потом не завелась. Ну, в смысле завелась, я думаю, уже как бы пойти поехать. Но потом начал трогаться, она снова заглохла. Потом крутил стартер, он что-то не заводился. Потом там раза в третьем, с четвертого, то есть, ну, завелась. Ну, тяга какая-то что-то пропала. Я запарковался, вот, на том заводе, где я, короче, сижу уже несколько часов. Эм, так вот. Не знаю, что. Придется сидеть, ждать тут. Она, в принципе, заводится. Просто ночь. Время уже... То есть, 23.10. Ну, картинку там переверняйте. Если я встану, вот здесь уже, вот в поле, вот на углу будет гораздо фиговее чем я вот ну, сижу здесь как бы это вот ну типа там такая парковка можно как бы тут ну перекантоваться в общем время 2.20 и стало очень холодно нашел на отвертку. Типа одеяльца Такого Бой вот, завелась в первый раз Не знаю Что потом Но, блин, трои, короче как... Все зайдут, да? Вы уже поняли, на утреннем на месте стоянки я доехал сам. По итогу казалось, что пробил прокатку клапанной крышки. Делать несложно, немного разбирается мотор, и происходят замены. Но всего месяц назад эту процедуру уже делали. Если что, это 4.6 мотор, инжектор. Ну, причина вероятно, это перегрев. Но хотя все условия, что перегрева не было, вроде бы были выполнены. Кстати, наверное, вы видели, в городе процент, наверное, 70 машин, которые вот «Газели», они ездят вот с пластиковой бутылкой, особенно старые. Это что-то типа такой разработки российской, охлаждение мотора. На завод же нельзя было машину протестировать летом на возможность перегрева. Вот если эту бутылку убрать, то «Газель» закипит прям вот очень скоро. И надоедливый сосед, ну, на время покинет ваш двор. А так, ездила на разных машинах, кроме «Газели» была еще и «Иномарка». Вот там был дизель, и не считая того, что-то случилось один раз с коробкой, в принципе, машина была очень даже достойная. Почему была, как бы вы узнаете попозже. Ну вот и первая серьезная поломка. То есть сломалась как будто бы коробка. Не точно, пока еще непонятно. Потому что включаешь, ну, первая коробка на ну, передаче не работала, вторую, ну, обычно вторую трогаешь, то есть далек, нормально тянет, но сейчас приехал на заказ и с мужиками стояли, то есть пытаюсь тронуться вперед, глохнет. Как будто бы газ не жмешь, а просто с спускаешь сцепление. То есть, в чем причина, как бы непонятно. Ну, может быть, там что-то шестерни развалились но так отсюда вот, что-то я не так и не определяю то есть ну вторая не включается третья не включает что-то не включает даже пятая то есть ну обычно какой-то рывок там как захлебываться должно быть но что-то ничего нету но единственное спасло что есть там такая территория то есть там один всего лишь въезд то есть больше въезда нету я вот приехал и прям стал вот на въезде ну стал на въезде заглушил там человечек сказал типа ну жди короче меня скоро приеду но ладно куда как бы здесь ехать непонятно то есть я сглушил встал а потом как бы вот там ребята начали выезжать пытаюсь там тронуться глохнет то есть снова пытаюсь тронуться типа ну думаю что ну мало ли как бы я не выжил что-то опять заглох снова заглох и все то есть машина как бы ну в ступоре то есть скорость не включаются что делать, непонятно. Машина сама по себе надежная. Ну, это по моим впечатлениям. Но был один случай. Ехал как-то я с заказом, точнее загрузился. Там тонны с хвостиком положили. Грузы поехал в другую часть города. Там канается где-то 15. Там поднимаюсь по мосту, еду за каким-то вонючим автобусом. И что-то прям вот, ну какой-то вонючий он прям какой-то ну вот резиной, прям жженый Я думаю, как так вообще можно, как такие вообще машины на линии упускают. Ну да ладно, не в этом делаем, еду дальше И потом слышу, как бы мне сигналят То есть я там стеклоподъемник открываю Здесь стеклоподъемник, машин тоже год там, ну, 2000, ну какого-то там 2002, 2007 или 2006 Ну неважно. Суть в том, что старые и уже повидавшие виды, но это не газель, где вот эти вот до сих пор весла, а весь стеклоподъемники электрические. То есть и тут, и там, и водитель, и у пассажира. Открываю окно, и там мне кричат «Тормози нахер, ты горишь». Цитата. До сих пор помню. И я такой. В смысле горю? Я горю? И я что-то прям даже простерялся Я потом начал вспоминать, типа, как вообще машины горят Что-то у меня вот мелькает А это все в движении, то есть я еду, прям вот 5 секунд Все это происходило, а у меня уже там разные мысли я Горю и уже вижу Как бы в салоне, и как будто бы уже И дым в салоне появился И вроде бы уже и не пазик воняет А это от меня так воняет И я такой резко Там на мосту заворачиваю Ну, если не на мосту, это уже было Вверху моста Там такой вот извилистый поворот там такой небольшой кармашек есть заруливаю туда выхожу точнее выбегаю смотрю а там реально прям дым пламя то есть прям валит там просто как бы мотор находится точнее, ты сидишь на моторе такая вот буква, то есть там рычаг дергаешь она вот откинулась и там прям пламя то есть начинает гореть уже тент вот ну, побегали там люди разные Добрые люди помогали тушить. В целом мы минут где-то за три, наверное, потушили ее. Но было не так просто. Много нетушителей, примерно семь, было потрачено туда, чтобы вот как-то сбить это пламя, чтобы оно вот затихло. Случилось такое, что либо окурок бросили вот, за кабину, тот ехал там впереди там машины, то есть попала за кабину в тент и тент начал гореть, плюс ветром его обдуло и как бы вот потихонечку как бы вот он разгорелся, то есть так случилось. Либо вторая причина то, что там тент упал на коллектор, коллектор там разгоряченный был, тент коснулся коллектора, загорелся и пошло снизу вверх но не знаю, там будет ли видео, ну на видео вида, но пламя началось как бы с середины, то есть не снизу, а как будто вот сверху, по верхней части. то есть окурок более вероятен. На так ничего минут где-то через 7, может быть приехали пожарные, ну быстро приехали, прям даже вот, ну только потушили, сразу приехали они. Пожарные как бы не полиция, приезжают быстро, но в целом, если будь это менее оживленная трасса, они Подъем по мосту в центр города То я не знаю, что там было бы Потому что, ну, будто в лесу Не имея с собой вообще тушителя Там, не знаю, там все бы полыхало Загорелось бы И пока прожарный приедет, пусть там 5-7 минут Что очень быстро Спасать-то особо было бы нечего А так, нет, есть у нас хорошие еще люди Которые могли потушить так что вот такие вот нюансы в этом коммерческом транспорте. И как бы что-то я вот, ну, смотрел, читал, что там вообще бывают и с газелями конкретно. Так они горят. Там бывает то, что и прям газовое оборудование горит. То есть там прям вот такой струей пламя. Не знаю, то есть как бы это не редкость. И эти машины, если вы не умеете вот обслуживать, то вот такие вот пожары на обслуженной машине могут легко у вас случиться то есть надо быть вообще готовым ко всему и то что один день она может вас там и покормит потому что в целом ну там тысячи три можно заработать в день если это ваша машина и у вас есть заказы если заказов у вас много, то по нету берите самые дорогие заказы, там и 5, и 10 можно заработать в день нет у кого как получается, зависит от области но в целом такой транспорт опасный, которому требуется не только желание, чтобы вот там работать, а еще некие такие навыки в ремонте, в обслуживании конкретно вот каждой машины, там в безопасности должны быть огнетушители, в газелях, в которых ездил, ездил на двух газелях, ну там бортовая и тантованная. Вот на одной даже вот, ну, и ремень вставить некуда было. То есть я вот чисто вот задевал его за подлокотник. Подлокотник там был, а вот ремень куда вставить, как называется, просто, ну не знаю, штука это, не было. То есть вот такое. И такие газели очень многое. И на Авито они прям вот, ну, расплодились, их прям тысячи штук, которые там. Очень вкусное объявление, там 120 тысяч, 150, даже меньше, чем 100. За 80 можно найти газель. Естественно, они будут примерно все одинаковые. Плюс-минус. Рама ржавая, кабина ржавая, движок 50 уже по счету, коробка 50, -е. сцепление. Вы уже там даже, не знаю, со счета сбились, сколько раз сцепление поменяли. Вот такие вот пироги. А так, поэтому такой транспорт. Тут очень много разных нюансов, что вообще работать. И с маленькой суммой туда ну, лезть просто невыгодно. Но если вы умеете ремонтировать, можно попробовать. Только если умеете взять свою газель. Если не умеете, то смысла-то особого нету. Ну вот я, я не умею. Что, я вот приехал, там встал, все заглохло. Что делать? Ничего. Я как бы звонил, мне объясняли как, в принципе, кое-как, чего, где-то я вот там подтыкал, нажимал, газ, не газ. Зарабатывала. В смысле, заработала. Нет, она особо ничего не зарабатывала. И все. А если вот вам некому даже будет позвонить, узнать что-то про газель вот эту. То как? Вот вы встали в поле и все. А встать на них очень легко. Это такие машины, которые требуют к себе внимания. По итогу, за два с копейками месяца работы на коммерческом транспорте, я много раз просил дернуть машину на тросе, чтобы завелась. То аккумулятор садился, то не только аккумулятор. Во-вторых, как бы добрые люди толкали меня вручную. Потом ночевал в «Газели» горело в машине. И это всего 2 месяца работы. Хотите также, когда берите старые дрова у перекупа и наслаждайтесь. По итогу я считаю, что если в кармане 100, 200, там, 500 тысяч рублей, то не надо брать этот хлам на авито Ну и не на авито, потому тоже просто дрова. Это дрова с проблемами, которые, ну просто на машину назвать нельзя. Она, может быть, едет. Но, по сути, кто вот будет продавать... Считайте сами машину, которая его кормят. Никто не будет продавать. А брать новую машину ну это же вопрос рентабельности. Потому что сможет ли найти заказы на то, чтобы отбить там полтора-два миллиона эти газели и Некса стоят новые, или не сможете, это уже непонятно. Решайте сами, умеете ремонтировать, берите с любым мотором. Если не умеете ремонтировать, я бы советовал ну, копить на иномарку, поддержанную. Ну и запасом отложить 1100-150, брать газель в надежде, что отложите 100-150, точнее, вложите в нее. И будет нормально, то есть не думайте об этом. Как бы за два месяца машина ломалась очень много раз. И как бы ее чинили, она ломалась, чинили, ломалась, чинили, ломалась, то есть... Из-за того, что вы будете чинить, те, кто не понимает ничего в газелях, лучше от этого не станет. Просто как бы не любят производителей своих потребителей. Такие дела.